Название данной рыбы Скрипун У нас здесь ее называют Канадский Сомик Это довольно Мелкий экземпляр Хотя на самом деле я ловил Гораздо крупнее Этого мы скорее всего отпустим Да, и даже не скорее всего а Просто отпустим Потому что данный экземпляр рыбы Достигает весом до 2 кг Старые рыбаки говорили, что Ловили и по 3 кг 2,5-3 кг. Этого мы отпустим.